Вот мы имеем пул, пул, некую вот этих аутистов. Кто ими занимается? Психологи. Понимаете, психологи хотят из них, из, на их низком остаточном ресурсе, вытащить некие когнитивные и прочие психоэмоциональные показатели, вытащить из него определенную обучаемость. Ими же не занимаются специалисты по восстановительному лечению и оздоровлению. По, по, а ведь ресурс на здоровья, он в теле находится, а они из него последнее вытаскивают. Вот смотрите, на сегодняшний день, даже для взрослых людей существует много программ по увеличению памяти, по увеличению каких-то ассоциативных навыков, по системам скорочтения и запоминания. Но мы же, имея такие методики и технологии, они успешные, но успешные для людей, у которых есть этот ресурс. А если этого ресурса нет, они тоже потом после такого разгона мозгов тоже начинают иметь проблемы и сбои в здоровье. Так все это одна, мы говорим про одно и то же. Мы говорим опять о энергоэкономике, о распределении энергоресурса, о приоритетах, о том, сколько этого ресурса здоровья, много или мало, как его манипулировать, как его переадресовывать, можно ли вообще его извне датировать. И в первую очередь, когда я говорю, что и это лечится, и то лечится, и это восстановимо, и то обратимо – я имею в виду свой подход, свою методологию и свое, свои технологии по вбросу извне вот этого дотации этим энергоресурсам. Тогда, да, конечно, все это можно, но это определенные методики, и на сегодняшний день мы не тиражируем, и я не занимаюсь обучением, не потому что мне что-то жалко. А с одной стороны, я против определенного шарлатанского и дилетантского подхода, а с другой стороны, но ну, это уровень-то должен быть не дворовый и не любительский, а уровень должен быть, ну, какого-то государственный, потому что проблема-то мировая, потому что... На сегодняшний день сельского-то населения, 3-5-7% в цивилизованном мире, а остальное – это городское население. И это уже городское население второе, третье, четвертое, пятое поколение. А каждое поколение еще рождает более слабых. И мы же говорим, вот рождаемость падает, это падает, там фертильность падает, сперматозоиды, количество сперматозоидов там падает и так далее это же все а онкология растет а заболевания такие тоже расширяются но это все один большой клубок патологии аутизм то тут он просто некая угол под которым мы посмотрели на проблему а соединительная дисплазия асколиозы а вообще остальные какие-то нейромышечные заболевания миопатии это же все один большой пул